дорогие братья и сестры! В эфире очередной выпуск бесед о православии. В начале было слово. Вопрос-ответ. Путь к Богу. Нас часто спрашивают, где брать литературу о православной вере. Сегодня я хочу вас познакомить с книгой «Основы православной веры и церковной жизни в вопросах и ответах» книга составлена синодальным отделом религиозного образования и катехизации русской православной церкви в ней вы можете найти ответы на многие интересующие вас вопросы а мы в нашей выпуске поговорим сегодня о том в чем же заключается суть православной веры православная вера это не фантазии человека о а том как он себе представляет Бога. Она не является эзотерическим знанием, получаемым напрямую в мистическом озарении или от посвященных. В основе православного вероучения лежит божественное откровение. Непостижимый Бог сам открывает нам необходимые для нашего спасения знания о себе, о созданном им мире и о человеке. Они являются даром Божиим, которые надо принять для того, чтобы в соответствии с ним вести христианскую жизнь. Святитель Филарет Московский пишет, «Божественное откровение – это то, что сам Бог пожелал открыть людям, чтобы они могли правильно и спасительно в Него веровать и достойно Его чтить». Провозвестниками божественного откровения были ветхозаветные пророки, но в полноте и совершенстве оно было явлено на земле Иисусом Христом, вочеловечившимся Сыном Божиим. Опыт принятия этого откровения Божия составляет учение Церкви и ее предания. Спаситель, обращаясь к Богу Отцу, говорил «Я передал им Слово Твое». Можно утверждать, что учение Церкви по определению совпадает с понятием Божественного Откровения, усвоенного и распространяемого в Церкви Христовой. Господь Иисус Христос поручил Своим ученикам благовествовать истину всем народам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. С этого времени для точной передачи истин христианской веры и сохранения их от искажений составлялись краткие их изложения, называемые символами веры. Единство Церкви с одной стороны, а также появление разнообразных учений, противоречащих апостольским с другой, привело к необходимости появления единого общего символа веры. Этим символом стал никео цариградский символ веры, названный так по местам проведения соборов, на котором он и был составлен и утвержден. Первого Вселенского в городе Никеи в 325 году и второго Вселенского в Царьграде, то есть Константинополе, в 381 году. Истинность и неизменяемость текста символа веры были окончательно утверждены решением Третьего Вселенского Собора в городе Эфесе в 431 году. В утвержденном и канонизированном церкви символе веры даны главные истины христианства, которые должен знать каждый верующий, понимать их и, что важнее всего, принимать. Поскольку если человек не принимает какую-то из истин символа веры, или отвергает их все, он не может называться православным христианином. Как ничего нельзя убрать из символа веры, так невозможны добавления к нему. Христианские сообщества, вносящие изменения в символ веры, поставили себя вне вселенского православия, сохраняющего опыт познания Бога без искажений. Символ веры состоит из 12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 «Бога истинно, от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущно Отцу, им же вся выше». Третий член. «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии и Девы и Вочеловечеса». Четвертое. «Распятого же заны при понтийском Пилате» и страдавшего и погребенна. Пятое. И воскресшего в третий день по Писаниям. Шестое. И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца. Седьмое. И паки грядущего со славой судите, живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Восьмое. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, И же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего Пророки. 9. В единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую единокрещение во оставление грехов. Одиннадцатое. Чаю воскресения мертвых. И 12. Из жизни будущего века. Аминь. Дорогие братья и сестры, к символу веры надо относиться очень бережно. Мы, православные христиане, учим его наизусть и поем на службе во время божественной литургии вместе с хором, со священниками. Однако, если вдруг кто-то из только что начинающих ходить в храм людей да, или детей, вдруг нечаянно что-то ошибся, перепутал, Здесь, в общем-то, не стоит сразу записывать этого человека в еретики. Еретиком и отступником православным веры считается только тот, кто ос осознанно не принимает, отвергает положение символа веры или желает добавить что-то свое. В следующем выпуске мы поговорим с вами уже подробнее, что значит наш символ веры. А пока давайте будем хранить в нашем сердце учение церкви и стараться быть достойными христианами. Всего вам доброго! С вами была Евгения.